Всем привет, еду сейчас, работаю по Москве, ну как да, еду, тошнет пробки нам, Катя, а, вспомнил, что хотел записать ответы на некоторые комментарии, которые приходят к видео, ну и, собственно говоря, обсудить некоторые из них. А, спасибо большое, что пишете, комментируете, многие делятся своими поездками, вот пришло много комментариев в последнее время. Люди тоже ехали по трассе М4 Дон, многие не замечают в некоторых местах пробки, а в других местах они появились. А я считаю, мы с вами делаем правильное дело. Ребят, которые сейчас собираются выезжать туда или обратно, по крайней мере, будут знать, где и что может их застать, в каком месте, где постраховаться, может быть, где-то объехать. Это очень хорошо, спасибо большое. Вот один из вопросов, который был последний к материалу трасса М4 Дон, Москва-Сочи. В Сочи в Туапсе нет трассы М4 Дон. Вы этим комментариям что хотели сказать? Я, допустим, этим видео хотел показать, что люди, которые выезжают по трассе М4 Дон в Сочи, с какими проблемами они могут столкнуться. И эти проблемы в основном находятся на трассе М4 Дон. В других местах я этих проблем не видел. Даже на М29 таких проблем нет, когда мы уже пересекаем Краснодарский край. Ну, побережье, понятно, забито, но... Ну ладно, есть много комментариев, которые я сразу удаляю в бан, ребят, без обид, ну не надо сраться на самом деле в комментариях, вот начинается, вы улитки еле едете, не тащитесь, ну если вам угодно, летите 150 по перевалу, но еще проще, разгоняемся сразу в стену, в столб, бах, и все, и нормально, приехали, То главное с собой никого не забирайте. Кстати, нашел несколько комментариев а, к материалу про грузинскую кухню. С большим уважением отношусь к Грузии, очень люблю эту страну. А, когда понадобилось снимать ролик про грузинскую кухню, а, ребята сразу откликнулись с удовольствием, когда узнали, что мы из Москвы снимаем фильм про Грузию и про, в частности, грузинскую кухню. А, ресторан достаточно дорогой, даже по грузинским меркам и по московским меркам дорогой. Но руководство откликнулось, и, как вы видели, достаточно радушно подошли к нам, и большое спасибо, я от души большое спасибо за такой прием. Но комментарии, которые пишутся на грузинском языке, в принципе, ребят, понимаете, несложно, да, в 21 веке перевести с грузинского на русский. Я к тому, что, ну... ну Понятно, о чем идет речь, но ролик действительно не про политическую ситуацию, ну флаги висят, да, российский флаг, американский, украинский, грузинский, я не пойму, почему это ажиотаж такое вызвало, два комментария про российский флаг, ну, наверное, хозяин этого заведения придерживается какого-то другого мнения, наверное, у него какие-то другие политические взгляды, да, Наверное, все-таки он считает, что дружба между людьми не политикой, да, а между людьми, она гораздо важнее, нежели какие-то политические отношения. Потому что человеческие отношения, они все-таки превыше всего. Ну, поэтому, да, тоже спасибо вам большое за комментарии, но я прочитал, прочел их, да, принял к сведению. Да, у каждого есть свое мнение, поэтому ваши комментарии на месте не удалены. Спасибо большое за комментарии, грузинские друзья. Еще раз спасибо всем. Возможно, будут какие-то интересные еще материалы. Кстати, скоро собираюсь полетать на одномоторном самолетике. Обязательно выложу этот материал. Очку, честно говоря. Но Друзья, подарившие.. Сертификат все-таки требует отчета, поэтому отчет будет, поэтому ждите, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, всем пока!